Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такие подставки под стаканы и бокалы. Диаметр подставки 11 см. Давайте приступать! Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 10 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительной петлей. Хвостик нити будем сразу прятать, прокладывая вдоль кольца. Первый ряд. 3 воздушных петли подъема. И теперь в кольцо вяжем столбики с одним накидом. Их нужно связать 19 штук. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. В итоге будет три петли подъема. Плюс 19 столбиков с одним накидом. Когда все готово, связываем последний столбик с третьей воздушной петлей подъема соединительной петлей. На этом этапе можно сразу распределить столбики равномерно по колечку. Второй ряд. 3 воздушных петли подъема плюс еще одна в узор над ближайшим столбиком вяжем столбик с одним накидом воздушная столбик над следующим столбиком воздушная итак над каждым столбиком первого ряда Свяжем 19 столбиков с накидом, а между ними по одной воздушной петле. Когда все столбики готовы, после крайнего набираем воздушную и замыкаем ее с третьей воздушной петлей подъема в начале ряда. Третий ряд. Нам нужно сместить петли подъема, поэтому между петлями подъема предыдущего ряда и первым столбиком под воздушную вяжем еще одну соединительную. И теперь отсюда 3 воздушных петли подъема плюс еще 2 в узор. В следующий промежуток между столбиками вяжем два столбика с одним накидом. Две воздушных. В следующий промежуток между столбиками вяжем один столбик с накидом. Две воздушных. Два столбика с одним накидом. Две воздушных. Один столбик с накидом. Так чередуем пары столбиков и одиночные столбики до конца ряда. Заканчивается этот ряд парой столбиков, после них две воздушных и связываем их с третьей воздушной петлей подъема. В четвертом ряду нужно сместить петли подъема на одну воздушную. И под эти же воздушные столбик без накида. Три воздушных. Столбик без накида между элементами. Три воздушных. Столбик без накида между элементами. Три воздушных столбик без накида то есть в этом ряду мы вяжем столбики без накида под каждой пары воздушных петель предыдущего ряда В конце ряда довязываем последнюю арочку из трех воздушных. И связываем ее со столбиком без накида в начале этого ряда соединительной петлей. Пятый ряд. В этом ряду снова сместим петли подъема на одну петлю. 3 воздушных петли подъема и столбик с одним накидом под эту же арочку 4 воздушных петли под вторую арочку два столбика с одним накидом 4 воздушных 2 столбика с одним накидом под следующую арочку В конце ряда после двух столбиков вяжем 4 воздушных петли. Соединяем их с третьей воздушной петлей подъема соединительной петлей. В шестом ряду снова смещаемся на одну соединительную петельку. вяжем под первую арочку столбик без накида полустолбик три столбика с одним накидом Полустолбик. Столбик без накида. Под следующую арочку вяжем точно такой же набор столбиков. Столбик без накида. Полустолбик. Три столбика с одним накидом. Полустолбик, столбик без накида. Так обвязываем каждую арочку до конца ряда. После крайнего элемента вяжем соединительную петлю в первый столбик без накида. Теперь соединительными петлями поднимаемся до среднего из трех столбиков с накидом, то есть до вершины элемента. В него вяжем столбик без накида. 5 воздушных. Столбик без накида в вершину следующего элемента 5 воздушных столбик без накида в вершину 5 воздушных столбик без накида В конце ряда последние 5 воздушных петель соединяем со столбиком без накида в начале ряда. Осталось обвязать наши арочки воздушных. Под каждую из них свяжем по 7 столбиков без накида. Под вторую арочку 7 столбиков без накида. И так до конца ряда. В конце довязываем последнюю соединительную петельку. Все готово осталось спрятать хвостик в вязании.